Послушайте, запили песню эти соловьи. Блять, у меня тут дом такой, блядь. Не дом, а крепость, короче. От Сталина достала, блядь. Никита тут ни при чем, блядь, это чмо, блядь. Блядь, бнуть. Кирпичный, блядь. Под низом, блядь. Метра два, блядь. Знаю, да, бля, там должен быть подвал хуй, там нихуя не, не сделать, правда, пропит Но фундамент стоит Это, блядь, не дом, а крепость Бля, пацаны, бля Действительно, бля, охуительно, бля Вообще, блядь, живу в таком месте охуенно Тут много разливается, бывает бля, даже сюда, блядь как его? Ну, воды, блять, и рыба тут, блять, плещется, блять, карпы, блять, там всякие, рыбы, блять, блядь. заебись, блять, далее, блять, Блядь, это не дома крепость. Ну так всему есть свое время, блять, ну как их заставить, всех этих блядь У нас тут, короче, блядь, получается 18 квартир Каждый, блядь, каждый месяц платит, блядь, 10 баксов, блядь 5 за капитальные, блядь, и 5 за текущие, блядь 10, короче То есть, блядь, посчитать, блядь, 180 долларов, блядь Каждый месяц, блядь, 50 лет, блядь, ну, посчитайте 50, блядь, на сто восемьдесят, блядь, туда-сюда, блядь, и... А еще аккумуляция, блядь. Блядь, и столько бабок на наших, блядь, за горбах, блядь. И где, блядь, и чё, блядь? Сука, блядь, и коммунальщики, блядь. Вот вам елка, блядь, вот вам, блядь, Дед Мороз, блядь. Ну где справедливость, блядь? Вот он, блядь. Я скоро вас всех, блядь, от этого освобожу. Блядь. От кого освободит? Блядь, красота, конечно. Смотрите, пальмы растут, блядь, кипарисы, блядь. Елка моя самая любимая, блядь. Нет, блядь, нет, нет, не она. Там ее не видно, бля. дерево, ореховое, люди, все в красоте, смотрите, завидуйте, эх. Ну что, бля, лечиться где будем теперь уже? Ну да, по месту надо приходиться. Уже, бля, в Европу хуй поедешь, блядь. Олигарх, блядь. Лечиться будет. Тут будешь лечиться, ёпта. Ну, блядь, врачи нам никому нахуй не нужны. А теперь уже, ну, сука, проститутки вы, блядь. Ой, какие у нас врачи, да хьёпэны. Что, блядь, задумались, наконец-то, блядь. Животное, блядь. Всех вас надо, блядь, пнуть, блядь, каждого, сука. Под ребро, блядь. Пум, нахуй. Вы, блядь, животное, блядь. Наконец-то, блядь. Давай, пизду, в Италию, в Германию. блядь, там собрался ехать, блядь? Вс ⁇ пизда нахуй, блядь. Там же не лечит вас, блядь. Блять, живот, блять, сука. Блять. Люди, простите меня за ругательные слова. Ну а как без них? Русский вообще никак не может без матерных слов жить. Если ты по-русски ругаться не умеешь, то ты вообще не русский, блять. А это русский, блять. Ой, блядь. вообще красота смотрите звездочки небесные Пацаны, все что я хотел сказать поняли меня а кто не понял еще раз посмотрите mm -hmm.